Розы жухнут в росе, ожидают стужа. Если плешь на рожон, значит, гонит страх. К холостяцкой постели, положен, такой же ужин. Кто, женат, пережил, невозможный крах? Ветер кружит листву, жизнь бомжей все хуже. На закате просторы сужает мрак. Ты никто и ничто, но уже разбужен. Озаренный, мерцаешь в чужих мирах. Не исторгнуть из сердца дворцы Перуджи. Если молишься им, как венцу, монах, дождь прольется, как плач, но расплещет лужи. И однажды в ночи обернешься в прах.